Ребятки, завтра у меня вечер кино. Поэтому я не предлагаю, не, я просто констатирую факт, что завтра у меня вечер кино. Кстати, все, кого я поздравил с Новым годом, поздравляю с Новым годом. Но завтра у меня вечер кино. Да даже сегодня началось бы, если бы многие люди, мне бы, которые со мной проживают, не мешали бы. Вот реально бы начался бы сегодня, но нет, получается придется завтра на шестнадцатую переносить. Угу.